Суровые, грозные годы, Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды Солдатскую крепкую мать. Эх, удаль, цветение в далях! Недаром чумазый сброд Играл по дворам на роялях Коровам Тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон. Слюняга козлиную ножку Танго себе слушает он.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 Однажды отряд Деникина нагрянул на Крившан. Вот тут и пошла потеха. С потехи такой, а колеть со скрежетом и со смехом Гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули проню. Лабуть аж в солому залез и вылез, Лишь только кони казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде еще не устал голосить, Мне нужно бы красный орден за храбрость мою носить.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 И почерк такой беспечный, И лондонская печать. Вы живы, я очень рада, Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, Калитка и ваши слова. Теперь я от вас далека. В России теперь апрель, И синюю заволокой Покрыта береза и ель.